Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака весы на май месяц. И вначале хочу поблагодарить Елену за донаты, за постоянную поддержку. И желаю вам, дорогая Лена, успеха и процветания! А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, дорогие весы, а что вас ждет в этом месяце, какие задачи перед вами стоят, какие энергии и возможности идут вам. Итак, первая карта – это карта задач. Карты настроения, ситуации. Энергии. Карта работы. Карта отношений дома и семьи. Любви. И одну карту возьмем из колоды трансерфинг к реальности, которая нас учит, как относиться к жизни, как менять свое мировоззрение, свои мысли, чтобы наша жизнь и наша реальность изменилась. Итак, задача. Ух ты, задача. Какая у вас интересная. События, работа, семья. Итак, смотрим, башня. Какие-то задачи у вас отказаться от своего старого какого-то мировоззрения, от старых взглядов на жизнь, от короны на голове, может быть, да? Потому что внешние обстоятельства, если вы сами этого не поймете и не изменитесь, то обстоятельства внешние, да? они заставят вас это сделать. Башня всегда несет неожиданные какие-то ситуации, неожиданные обстоятельства. Но так как она у нас именно стоит в положении задачи, то как раз она говорит о том, что нужно завершить какой-то старый образ жизни, какие-то старые дела. Еще это, конечно, карта может говорить о недвижимости, когда мы можем, как задача, должны переехать, уехать со старого жилья, да, переехать в новое жилье в какое-то, или построить, или сделать какой-то ремонт, коммуникация новые какие-то, да, наладить. В общем, это карта неожиданных изменений, которые нужно принять, и чем проще мы отнесемся к этим переменам тем легче эти перемены пройдут для нас. Карта говорит, что по-старому больше не будет, поэтому за старое больше не цепляйся, не держись, оно уже отжило, оно тебе уже не нужно. И какие карты идут у нас по ситуациям, по энергиям? Карта Мир, тоже карта завершения, но она говорит, это завершение будет успешным, да, когда ты... На седьмом небе, когда у тебя исполняются мечты, когда ты добиваешься того, чего хочешь, когда ты получаешь заслуженную какую-то жизнь, награду, ты много, может, терпел, много переносил, и вот э, ты получаешь награду, ты доволен этим. Что-то завершается, но это приносит тебе освобождение, удовлетворение, радость. Эта карта может говорить о смене цикла, да, когда заканчивается один период и наступает другой. Эта карта может говорить об исполнении желаний. Эта карта может говорить о том, что у кого-то состоится поездка какая-то важная, да, у кого-то даже может быть за границу или переезд за границу, да, глядя вот на карту задач. Но это будет вот успешно, и оно как бы принесет позитивные энергии, эмоции в вашу жизнь. Если мы говорим о местах, да, где вас будут ждать какие-то смены, изменения да, или завершения, это может быть вот как раз за границей, что-то связанное за границей интернет. Это может быть связано с большими какими-то группами людей. Сюда относятся и супермаркеты, какие-то магазины большие, торговые центры, рынки. Ну, где много находится народу, да, вот, может быть, будете участвовать просто в каком-то массовом мероприятии, концерте, и получите много эмоций. Вторая карта, восьмерка, чаш, карта, когда у нас вроде бы все есть, но нам чего-то не хватает, и мы хотим вот это недостающее получить и найти, и, видимо, поэтому, да, мы хотим начать какой-то новый путь и начать какой-то новый... Новое дело, новый шаг, новые, может быть, отношения в своей жизни. Мы идем за тем, что нам не И это может быть решение принято рядом с затмением, да, потому что у нас эта карта затмения обозначает: это будет 5, рядом, да, с пятым числом, 5-го числа у нас затмение, 5 мая. И вот здесь вы можете принять какое-то очень важное решение, которое как раз соответствует вашим задачам, что вы хотите что-то старое завершить, закрыть и пойти во что-то новое. Что может быть это на, в простом такой, в простой жизни? да? Какие ситуации? Уход с работы, уход из отношений, переезд, поиск нового какого-то места, лучшей доли. Это может быть, когда мы отказываемся от каких-то старых своих привычек, Взглядов, когда мы отказываемся по-старому действовать, отказываемся от какого-то другого, в смысле старого образа жизни. И если у вас там 45 лет или какой-то возраст такой кратный, да, вы можете почувствовать то, что называется возрастным таким кризисом, возраст, кризис среднего возраста. У кого-то это может проиграться как в поиск, может быть, нового способа заработка, да, в поиск нового места жительства, в поиск новой, может быть, какой-то информации, да, для того, чтобы развиваться дальше. Третья карта звезда, очень позитивная карта. Она говорит, придут какие-то новости вдохновляющие, которые, после которых ты поймешь, что у тебя все будет хорошо, которые тебя вдохновят. Но здесь главная вера. Потому что если вы верите что э, все, что не делается, не происходит в вашей жизни, это к лучшему, то так оно и будет. Здесь главное верить в то, что я иду правильным путем, что я принимаю правильные решения, и все будет хорошо. И карта говорит: ты многое пережил, да, у тебя много было в жизни трудностей, но ты и о помощи, да, высшей силы. Ты эту... И ты получаешь в этом месяце шанс все изменить в своей жизни. используя этот шанс. По работе дама кубков. На работе такая у вас может быть комфортная обстановка. Есть женщина, которая вас выслушивает, помогает, поддерживает. И к вам благожелательно, так настроена. Вы можете в этом месяце получить хороший результат на работе. О вас, или вы, или о вас могут заботиться на работе служивцы. Помогать в чем-то, да, выслушивать. Ну, и эта карта, если вы, допустим, психолог, эта карта говорит, что у вас будет много работы, и она принесет хороший и результат по работе, и хороший материальный результат. Единственное, что совет по этой карте, научись выстраивать свои границы. Иногда люди, может быть, очень много пользуются твоей добротой, что ты там всех... Всем помогаешь, да, всех всегда выслушиваешь, если надо, может быть, на работе подменяешь, ну, а к тебе, возможно, не так относится, может, слишком используй, да, твою доброту, подумай над этим. Ну, карта вообще для работы хороша, потому что карта говорит, можно работать в комфорте, главное, вот, чтобы твои границы вот эти не нарушались ну и женщина может помочь в решении каких-то важных вопросов рабочих достичь какого-то результата успеха ну и для кого-то если у вас какие-то проблемы на работе совет как совет сходить нужно к психологу да и, или к человеку который разбирается понимает вот вашу ситуацию что он вам может помочь да отдельный совет по семье отношениям детям детские вопросы стоят здесь на первом месте потому что это карта ребенка Детям нужно уделять внимание, может быть, нужно будет помочь, дать какой-то совет. Возможно, они куда-то ездили и приезжают, или приедут к вам в гости, или вы к ним поедете, какая-то встреча состоится. Но эта карта несет хорошие шансы, хорошие возможности, хорошие новости, приятную какую-то информацию. Может по этой карте прийти новые какие-то идеи, как решить какие-то ваши вопросы, да, или вопросы вашей семьи, или вопросы детей, и эти, предло эти идеи и предложения будут хорошими, в смысле, кто-то может что-то предложить. Ну и какое-то может быть новое сотрудничество. Совет по этой карте дождись вот этих новостей, потому что именно после них ты поймешь как действовать и что может помочь или дождись там детей своих да, если они должны приехать а, и потом уже принимай а, решение. Ну и по этой карте нужно быть уверенным в себе, чтобы решать правильно все свои вопросы и свои задачи. Давайте посмотрим теперь колоду, карту из колоды трансерфинг реальности, которую его нас учат как мы можем изменить реальность, чтобы нам было хорошо, но ну, чтобы мы ни на кого не действовали, а работали именно со своими мыслями. И карта говорит, если вы чего-то хотите добиться от мира и капризно кричите, что дай мне, дай, то мир тоже будет прыгать и кричать. Ну, мир у нас как зеркало, он нас отражает. Но если мы делаем шаг навстречу этому миру, если мы что-то ему протягиваем, то, что мы хотим получить, что-то даем ему, то и нам мир тоже этого дает. Хотите любви и уважения от людей? Дайте это другим. Хотите, чтобы, вас, чтобы вы были значимым да, для глазах других людей? Подчеркните значимость других людей в ваших глазах. Говорите о хороших качествах других людей, подчеркивайте их, и тогда люди будут отвечать вам тем же. Нужна помощь от кого-то, помогите сами. Тем более, тем самым вы повысите вот свою значимость тоже в глазах других людей. Хотите любви, откажитесь от права обладания любимым человеком. И если вы ни на что не будете рассчитывать взамен, да, на свою любовь, то кто устоит перед такой любовью? И вот такие, дорогие весы, вам советы. Карта вообще называется «Мир. Дай мне себя». «Дай мне себя». Это имеется в виду, что сначала в зеркало вы должны протянуть то, что вы хотите получить в зеркало мира. Прекрасно у вас расклад. Перемены к вам идут, и они будут, скорее всего, неожиданными или неожиданно какие-то новости придут. Но все карты, в принципе, позитивные, поэтому все новости ожидайте вот на такой волне. И не забывайте о том, что если хотите, ну, относитесь к людям так, как хотите, чтобы к вам относились, и тогда получите то, что вы хотите. Прекрасный расклад, дорогие весы. Став, прямо сейчас поставьте лайк этому видео, если эта информация была полезной для вас, да, и дала вам что-то понять в вашей жизни. Если вы считаете ее полезное для себя. Поделитесь с друзьями, напишите комментарии, как вам откликается этот расклад. Я желаю вам удачи. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.